Всем мире, всем Дорогие друзья, гости, партнеры, всем здравствуйте! Я ваш давний друг, товарищ, меня зовут Сясин Юнь. Очень рада приветствовать всех на нашем онлайн-обучении. Сегодня для вас хочу провести очень интересный онлайн семинар, посвященный техникам сеансов биоэнергорегуляции. Конечно же, каждый наш онлайн семинар а, отличается своими интересными а, начинками, так скажем. Особенно в условиях данного жесточайшего вируса мы, конечно же, должны а, уметь использовать как можно больше различных факторов и методов для того, чтобы обезопасить свое здоровье. Я помню, как на обучениях по базовому курсу сеансов биоэнергорегуляции многие отучившись говорили, что хотят еще больше знаний, хотят узнать еще какие-то техники, которые помогут в укреплении здоровья. ...而且操作. Даже говорили, что не нужно даже намного изучать различных а, биологически активных точек и так далее. Какие-нибудь простые элементарные техники, которые могут дать хороший эффект. Поэтому сегодня с большой радостью я хочу поделиться с вами знаниями, каким образом мы можем поспособствовать улучшению области поясницы и живота. Для чего мы должны 呃, уделить внимание именно защите поясницы и живота? Традиционная китайская медицина гласит, что через 呃, область поясницы проходит основной янский меридиан Тумай. Если же данный меридиан, да, меридиан э, Тумай находится в состоянии застоя, э, то это провоцирует необъяснимые головные боли и головокружения. Тэн, Также э, провоцирует нарушение сна и э, слабость во всем теле. Сименна, ну и, конечно же, э, проблемы вызываются именно в вечернее время состоянием именно засыпания. Думай, а если же данный меридиан находится в состоянии проходимости, то это дает нашему телу большое количество жизненной энергии, позволяет человеку ободриться, приподнять настроение и почувствовать прилив сил. Поэтому мы, благодаря данной технике, можем хорошенечко поднять ямскую энергию. А если говорить именно об области живота, то через нее проходит как раз-таки передние срединный меридиан.一旦我们的任脉畅通的话，它可以有效的提供我们脏腑的血液以及营养。 Uh, проходимость uh, передне-срединного меридиана обеспечивает защиту для наших пяти uh, полых внутренних органов. 调和我们的武藏. Способствует восстановлению баланса энергии Ци и крови и баланса Иньянь во внутренних органах. Непроходимость данного меридиана, конечно же, говорит о снижении уровня ЦИ и крови, что приводит к нарушению работы кишечника и желудка. Например, фу фу В первую очередь вызывает частое состояние отрыгивания и вздутия живота. Также нарушение пищеварения. <связь> Образовывает э, состояние твердого стула и тому подобные ситуации. Поэтому, дорогие друзья, если среди вас есть э, партнеры, гости э, с такими подобными ситуациями, либо же вы знаете людей, которые сталкивались с такими ситуациями и хотят их разрешить, самое время позвонить им и сказать, что сейчас будет невероятная для них полезная информация. Ну что ж, дорогие друзья, с вашего позволения сейчас я бы хотела приступить. Uh, демонстрировать и обучать вас данным новым технике uh, uh, для начала также uh, как и на предыдущих обучениях, да, мы говорим, что перед подготовкой к сеансу необходимо нанести на тело массажный гель и добавить 5 капель энергетического бальзама. Обратите внимание, что сейчас не просто массажный гель да, добавляется, а массажный гель с добавлением 5 капель энергетического бальзама. Наносим на массажный гель 5 капель энергетического бальзама. Далее мы аккуратненько перемешиваем массажный гель и энергетический бальзам вот такими действиями. Не забывайте, пожалуйста, предупредить перед тем, как вы начнете наносить массажный гель, энергетический бальзам на кожу человека предупредить, что сейчас будет немножечко а, прохладненько есть, чтобы человек не переживал и аккуратно массажными действиями начинаете наносить уже на область поясничной зоны после этого Надеваем уже наши тока проводящие массажные перчатки. После того, как мы уже одели перчатки, начинаем запускать биоэнергомассажер. Изначально интенсивность сейчас, которая устанавливается, это 16 единиц. Конечно же, перед началом проведения а, сеанса мы должны на себе сначала проверить, а, проходит ли биоток через данные перчатки. И переходим к первому шагу, а, благодаря которому мы а, раскрываем, открываем точки Мин Мэн. <соединяющие> вот таким вот образом устанавливаем руки на точках Мин Мэн и ждем 30 секунд. <соединяющие> Обратите внимание, что ладони очень плотно прилегают к телу, то есть не должно допускаться, чтобы было свободное пространство между перчатками и кожей. Обратите внимание также на тот момент, что если проблемы у человека действительно 呃, серьезные 呃, и интенсивность он не так хорошо чувствует, можно аккуратненько, постепенно прибавлять интенсивность по 2 единицы. Обратите внимание, что проходящая интенсивность во время процедуры, да, фиксированные именно проработки, точек очень хорошо чувствуется. Поэтому не нужно шевелить руками в данной ситуации, необходимо их плотно держать на теле и аккуратно прорабатывать фиксированные точки. Итак, 30 секунд проходит. Далее мы соединяем большие пальцы рук и снимаем руки. Второй шаг проработки поясничной области начинается с области точек боля. То есть ]整个. здесь мы должны с вами работать как раз таки основанием ладони. Когда мы с вами установили руки в области точек Баляо, начинаем медленно двигаться в сторону головы. То есть Хорошо, аккуратненько толкаем руки вперед. Обратите внимание, когда мы толкаем вперед, придаем силы. Доходя до середины спины, мы медленно, спокойно возвращаемся назад. Когда возвращаемся уже назад к точкам болял, силу прикладывать не обязательно. Основная задача а, данного шага, конечно же, а, успокоить и расслабить мышечные и нервные ткани поясницы. И, конечно же, воздействовать на меридиан мочевого пузыря, прочищая его обычно данный шаг выполняется 10 раз но если же имеются более серьезные проблемы в данной области то можно 呃, по количеству делать чуть более 做이라고 physiological шаг Leonard но если же Данное воздействие очень хорошо способствует улучшению при межпозвоночных грыжах, при лопаточных и поясничных болях. Итак, 10 раз мы сделали данный шаг, после этого возвращаемся обратно к точкам болиал, соединяем большие пальцы рук и снимаем руки. Итак, третий шаг начинается с того, что мы одну руку устанавливаем на точку Хуантял, да? а вторая рука начинает также прорабатывать область поясницы, устанавливаясь на область крестовой кости. Обратите внимание, что когда мы направляем руку в сторону головы, мы также придаем силу, да, то есть работаем основанием ладони. Когда возвращаемся обратно, то мы уже здесь проглаживаем без особого добавления силы. В данной области находится мочеполовая и мочевыделительная система. Поэтому проработка данной зоны способствует улучшению функциональности мочевыделительной, мочеполовой функциональности и улучшению в общем данных систем. Если говорить о мужчинах, то проработка данной области способствует профилактике и улучшению при заболеваниях простатита. Если говорить о женщинах, то проработка данного шага способствует улучшению при гинекологических заболеваниях, таких как, например, воспаление тазовых органов, воспаление придатков, фригидность, нарушение менструального цикла, а также при дисминарии, то есть при менструальных болях. Акцент в данном шаге я именно делаю на тот момент, когда я провожу рукой именно в сторону головы, я придаю силы. Когда я возвращаю руку обратно, то тогда я уже медленно проглаживаю без добавления сил. Но не очень но я не говорю о том, что нужно прямо невероятно вот так продавливать спину человека ни в коем случае. То есть мы должны умеренно придавать силы, когда мы проводим рукой вперед в сторону головы. Обратите внимание, что такая проработка по времени здесь занимает одну минуту. То есть неважно сколько раз, главное, что действие осуществляется одну минуту. После этого соединяем руки и снимаем. Итак, следующий, наш уже четвертый шаг. Он закрылся. Руки устанавливаются сначала на область точек болял, далее они плавно расходятся по бокам, огибая область талии. Вот, проработка данной зоны способствует улучшению при отечности и анемении. Также воздействие оказывается на состояние боли тазобедренного сустава а также в более вседоличном нерве. Обратите внимание, что данное действие необходимо выполнять 10 повторений. Посмотрите, как я делаю uh, данную технику, то есть я от зоны точек болел, uh, именно по области нашей талии. 啊, проглаживаю, то есть продавливаю 推的过程, данные наши боковые зоны. 推的过程当中呢, когда я спускаю руки вниз, я придаю силы. Когда поднимаю руки наверх, я аккуратненько их без добавления силы довожу до исходной позиции. 所以说, 针对于腿部, Поэтому данное воздействие оказывает а, а, улучшение не только на тазобедренную область, но также и на а, всю область ног. То есть, например, это а, заболевание более а, в коленных суставах. Также очень хорошо помогает. Итак, друзья, следующий пятый шаг. А, успокоения нашей спины мы начинаем также проводим плотно прижав руки к спине руки в сторону головы у нас идут да, доходя до области печени и после этого спускаются по бокам вниз и обратно возвращаются к точкам болям данное действие мы выполняем 10 повторений 针对于... Данное действие, обратите внимание, невероятно комфортное, невероятно расслабляющее. Поэтому, если же имеются серьезные проблемы именно с костными тканями, необходимо чуть большее количество раз выполнить данную процедуру. После проработки данными техниками сами почувствуете даже, что... Поясница невероятно легко и очень комфортно себя ощущает. Итак, мы выполнили данное действие 10 раз, после чего соединяем руки и снимаем их. Итак, сейчас мы попросим нашу модель перевернуться на спину, чтобы проработать область живота Нашей модели мы также можем, друзья, поставить лайки за то, что так самоотверженно позволил сделать процедуры для того, чтобы вам продемонстрировать и вам показать новые возможности, новые техники. Поэтому, пожалуйста, разноцветные сердечки и в комментариях можно, не стесняясь, указывать, как вы благодарите этому. Понимаете, да, что данные техники не отличаются какой-то сложностью, то есть они очень а, легкие для понимания и запоминания. Даже а, те, кто еще не проходили базовый уровень, может, а, могут а, без труда понять данные техники, а самое главное, данные техники дают очень хороший эффект. Итак, дорогие друзья, при проработке области живота мы также наносим массажный гель с добавлением 5 капель энергетического бальзама. После того, как мы нанесли уже энергетический бальзам с, масса, с массажным гелем, надеваем опять наши массажные перчатки. 啊, обратите внимание, что 啊, когда мы приступаем уже к новой технике, не забывайте сначала снизить интенсивность. То есть интенсивность изначально здесь должна достигать примерно 12-14 единиц. Потому что данная техника она отличается от той техники, которую мы сейчас изучали на пояснице. Здесь это открытие точек, которые располагаются сверху и снизу от пупка. То есть мы здесь используем основание ладони для того, чтобы воздействовать на данные точки. И таким образом аккуратненько придавливая на данную область, прорабатываем и открываем точки, такие как... Внимание, друзья, слушайте, это точки Сан-Ван, точки Джун-Ван, точки Ся-Ван, Чихай и Гуан-Лан. Итак, 30 секунд мы таким образом прорабатываем данные точки. После этого руки не... И далее происходит вот такой вот разворот рук. Теперь с левой и с правой стороны от пупка, чтобы проработать точку Тахань. Пальцы направлены в сторону ног. Здесь также мы задерживаемся на 30 секунд. Обязательно помните, друзья, что когда вы делаете подобного рода фиксированную проработку, ни в коем случае не нужно делать лишних движений на теле, также нельзя отрывать руки и соединять руки друг с другом. Если же вы будете выполнять подобного рода опрометчивые ошибки, да, при фиксированной проработке, то, конечно же, человек, клиент, которому вы будете делать процедуру, может напугаться, начать беспокоиться. Итак, после того, как прошло 30 секунд, соединяем большие пальцы рук и снимаем руки. Далее следующий шаг мы устанавливаем второй рукой уже по часовой стрелке области нашего кишечника. Смокающими движениями по часовой стрелке мы сначала прорабатываем восходящую ободочную кишку, далее поперечную ободочную кишку и в конце нисходящую ободочную кишку. Еще раз, восходящая ободочная кишка, поперечная ободочная кишка, и нисходящая ободочная кишка. Обратите внимание, движение у меня осуществляется только по часовой стрелке. Здесь я также обхожу области а, ребер, да, то есть я не касаюсь а, костей ребер. Почему? Потому что а, при а, проработке, если вы соприкасаетесь а, с областью костей ребер, то это может а, немножечко вызывать а, дискомфортное состояние. Самое главное при проработке а, данного шага а, это аккуратное а, движение на области живота для того чтобы проработать области кишечника обратите внимание что данное действие стимулирует перестальтику кишечника также ускоряет метаболизм помогая нам избавляться от токсинов итак данное действие мы выполняем 10 раз когда десятый завершающий круг мы с вами делаем, после этого соединяем обе руки двумя большими пальцами и снимаем руки. Итак, следующий уже третий шаг это выведение излишнего газа из тела. Путем проработки области живота, а если точнее, быть именно меридиана желудка. Итак, руки от области а, нижних ребер движутся в сторону лобковой зоны и останавливаются с двух сторон от пупка на вот наших точках тахай. 啊, конечно же, главная задача данного шага заключается в том, чтобы 啊, воздействовать на выведение излишнего газа из живота. Также 啊, улучшить функциональность 啊, нашего желудка. После этого происходит также и уменьшение скопления газов и вздутия живота. Итак, 10 раз мы выполняем данное действие. А После 10 раз мы уже начинаем завершать После раз Итак, после того, как мы закончили данное действие, переходим к следующему, четвертому действию, прорабатывая также э, область э, нашей талии. So, fuko, ziang, э, сначала мы э, прорабатываем okay. вот такой опоясывающий меридиан, делаем такие захватывающие, щипающие действия. То есть здесь мы прорабатываем только область нашей талии. нет okay. Вот такие вот, видите, да, щипающие такие вот а, прищупывающие действия. Обратите внимание, что а, я сначала дохожу от одного бока до второго и возвращаюсь с такими же действиями обратно. Это считается за один раз. Обратите внимание, что руки должны двигаться также а, равномерно, равномерно, да, то есть а, друг за другом, то есть не вместе, а сначала одна рука, потом вторая, вот таким вот образом. В общем, необходимо сделать данное действие а, 10 повторений. ]针对于腹部脂肪比較多. Если же а, вы сталкивались или столкнулись с ситуацией, когда а, вот жировых отложений на данной области находится большое количество, либо же имеется проблема с сильными болевыми ощущениями области поясницы а, и живота, данное действие можно выполнять больше 10 раз. Данное действие способствует снижению уровня жировых отложений на области, ну как это называется, круга для плавания, да, то есть области талии. Следующее наше действие, да, следующий шаг, уже пятый счету, также является таким прищупывающим. Сначала мы руки располагаем также на одной стороне, на одной боковой стороне. И начинаем таким же образом проходить, но прищупывания теперь происходят более мелкие. И обратите внимание, когда с одной стороны я дохожу до другой, то есть с одного бока до другого бока, я уже возвращаюсь аккуратными, плавными, проглаживающими движениями. 啊, данное действие очень 啊, хорошо помогает как раз таки 啊, при уменьшении 啊, жировых отложений. То есть происходит расщепление жировых тканей. Итак, данное действие выполняется также 啊, 10 раз. Не забывайте, когда вы делаете данную технику, руки у вас не должны соприкасаться друг с другом. Хорошо, 10 раз мы выполнили данный шаг, соединяем руки, снимаем и переходим к следующему шагу. Yeah. Сейчас мы с вами прорабатываем область уже лимфоузлов паховой области. То есть также через меридианы желудка, меридиан печени мы спускаемся от области нижних ребер в сторону области нашего лап лапка и устанавливаем руки с двух сторон. Лапка. Здесь мы делаем фиксированную проработку 1 минута. То есть здесь мы прорабатываем меридиан печени а меридиан простите мы и меридиан желчного пузыря после того как мы проработали соединяем большие пальцы рук и снимаем. Последнее действие это успокаивающее действие живота. Итак, устанавливаем руки а, на область живота, двигаем их в сторону головы до нижних областей ребер, спускаем по бокам и обратно поднимаем их аккуратненько к области живота лобковой зоны. 啊, если же 啊, имеется состояние излишнего 啊, жирового как раз-таки отложения в данных областях, 啊, вы можете большее количество раз 啊, прорабатывать данной техникой. Это дает очень хороший эффект. Данное действие мы также выполняем 10 раз. Когда мы с вами здесь спускаемся вниз, не нужно добавлять силы. Но когда мы поднимаемся наверх, необходимо силы добавить. Потому что воздействие также хорошее оказывается на наш кишечник. И после того, как мы выполнили данные действия, мы вот таким вот резким, отрывающим действием снимаем руки. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня это все техники, которые я хотела вам показать.